Привет, аудитория! 24 апреля пройдет очередной турнир UFC Fight Nights. Очередная убойная ночь в UFC. Ну, на очереди у нас приемный бой промоушена в полусредней весовой категории между Сергеем Хандошко и Дуайтом Грантом. Сергей Хандошко 29-летний российский боец. Провел в профессионалах 3-4 поединка. В 27-е одержал победы. Плюс один бой закончился ничейным результатом. В UFC провел мало боев, всего два. Первым, в первом, в довольно-таки сложноватом а, поединке победила Ростема Ахманова, а вот во втором бою проиграл уже более опытному и мастеровитому Рустаму Хабилову. Но все-таки уровень грэпплинга у бойцов находится на разных уровнях и не в пользу хандошки. А, Сергей предпочитает бои проводить в стойке, но если у соперника есть проблемы с борьбой и грэпплингом, то вполне может перевести поработать в положении лежа. Ну, его соперник Дуан Грайт, старший своего оппонента на 8 лет, боец из США, несмотря на свой возраст, провел всего 15 боев профессионалов, что довольно-таки скудно. Но по этой причине для своих лет он выглядит довольно-таки неплохо. Не сказать, что это изношенный, битый боец. Из всех выступлений 11 закончил он победой. Правда, в череду... ну, все он чередует все-таки как-то... Победы с поражениями, то победа, то поражение. И личный рекорд составляет 3 победы и 3 поражения. Это боец ударного типа. Есть у него относительно неплохая защита от тейкдаунов, динамит в кулаках, ну и неплохой кардио. Ну, что сказать по бою. У обоих бойцов, в принципе, кардио хватит на прохождение всех трех раундов, раундов боя. Грант является крепким соперником. У него... Будет побольше опыта выступлений на уровне топового промоушена UFC. Но, в общем, по выступлению профессионалов опыта, конечно, будет побольше у Honda. У Дуайта есть перевес в размахе рук. Он составляет 6 сантиметров. И учитывая, что бойца преимущественно ударники, это добавляет плюс копилку Дуайта. Ну, а honda младший своего оппонента на 8 лет в связи с этим... Uh, у Сергея, думаю, побольше мотивации победить, и тоже добавляет плюс копилку Хонды. Вероятнее всего, бой, конечно, будет проходить в стойке, хоть у Сергея есть какие-то навыки в борьбе, но у Гранта, я думаю, в принципе, хватит uh, навыков защищаться от uh, переводов Сергея. Ходда неплохо работает на дистанции, постоянно работает лоу-киками, не давая сопернику подходить близко. Но Грант в октагоне проделывает больше работы ногами, много бьет, разнообразнее наносит удар руками. В принципе, работает довольно-таки агрессивно. Ну, плюс Сергей возвращается в октагон после довольно-таки длительного простоя, 2,5 года, что поднимает много вопросов по его а, боевым кондициям. Сложный, конечно, бой для ставки. Я бы, наверное, на вашем месте пропустил его, просто бы посмотрел. Я думаю, бой будет а, интересный для просмотра. Но все же, кто хочет поставить, я думаю, может присмотреться а, к полному бою. Интересно, а, какая, какой коэффициент на это предложит букмекер. Вот, ну. Что еще можно сказать? Ну, кэфы букмекеры еще, конечно, пока не выкатили. И я, наверное, ближе к, ну, к турниру UFC. Может, в пятницу, может, в субботу в телеграм канале Кстати, можете подписаться на него по ссылке в прикрепленном комментарии. И уже в Телеграм-канале я выложу коэффициенты, которые я буду считать более-менее интересными. Ну и вы, конечно, можете это посмотреть. Ну а так подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Интересно посмотреть, что вы думаете по этому бою, почитать. Все, давайте. До следующего видео. Пока.